Это, ребята, наша позиция после обстрела танков. То, что от него осталось. Слава богу, все живы. Только контушами. Разобрали позицию. Разобрали буквально за 20 минут. Он Серёня. он Ваня. Вот тут мы стояли. А вот тут мы с Коржиком пытались выжить. Только что. Но в последний момент... Сработала чуйка, а мы переметнулись в конец окопал и остались живые. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, русский мир, здравствуй, здравствуй. Ебать. Тварь, шпаль, вот они окопчики наши. Жить тут, походу, непонятно как теперь. Позиция теперь пристрелена, все. Все, терновали в любой момент. Спалились мы. То ли хаммер побежал, то ли копту вычеслил. Калюня вообще разобрала блиндаж полностью. Завалила, колька откопали. А вот кому повезло. Вот кто родился в рубашке. Давайте посмотрим на него. Глянь. И сзади, и сзади. И чувак целый при этом. Помахай рукой, ты в рубашке родился. А это мой блиндажик. А это мой <coughs> блиндажик. Подмучивает, трошки подконтузило. Ну и все, собственно говоря, что осталось от нашей жизни спокойной. Жил-был в Украине... Кузнец. Как ему положено, работал, чертей гонял, Бога уважал. В церковь ходил, встретил девчину. Поженились трое детишек, два мальчика и младшенька Оксана. И все у них было хорошо. До 24-02-22. Кузнец. Андрей Шпачинский запросто мог не ходить на войну. Трое детей, многодетный отец, возраст. Но ну, он пошел. Сейчас он здесь, в Берлине, вместе со своей семьей. 10 месяцев на передовой. Андрей, а все, силы кончились? Почему ты ушел? Легко ли тебя отпустили? Ну, как бы для меня изначально было два фронта. Это моя страна, он долг перед Родиной, вот. но у меня все-таки трое детей. Вот. Я считаю, ну какую-то лепту, и, наверное, немалую я все-таки принес для защиты страны. Вот. Сейчас выполняю на втором своем фронте. Да, он тихий, но он не менее кропотливый и не менее необходимый для семьи. Все-таки ну, трое детей, жена сама не справлялась. Вот. У меня скажи было... уже про контузии. Уже скажи про две вот. контузии, что и слух потерял. Ну, вот. У меня было ранение вначале еще и две контузии. Я слух потерял на левое ухо. Сейчас, слава богу, восстановился. Попал в хорошую клинику реабилитационную. Вот. И вот, собственно, сейчас занимаюсь второй своей миссией по жизни, как я считаю. Вот. Первую, я думаю, я выполнил. Ну, в той мере, в какой я мог, как я понимал. Всем привет, друзья мои. Я висковослужбовец ЗСУ. 8-й окремо-гирско-штурмовый батальон. Нарази перебываю в шпитале с контузией. Тому появилось в досталь часу полистать ленту на Фейсбуке. И вы знаете, я заметил одну такую неприятную тенденцию. Хочу с вами поделиться. Попадаются довольно часто... Да не только видео, и так в живом общении Слезливые такие видосики От э, военнослужащих Которые ну, заявляют Вот там нам нечем воевать э, Командиры плохие там Куда-то нас не туда закинули Мы не рассчитывали вот Знаете, смотришь и думаешь Во-первых, такое ощущение Как будто люди купили э, тур в Египет А вместо этого их закинули в сырые холодные окопы ну, вот, знаете, я вам хочу сказать, за всеми вот этими месседжами э, ну, стоит одно – страх. На самом деле, ну, почти никто, бывают исключения, но почти никто ну, не, не выйдет вам и не скажет. Ну, вот, вы понимаете, там, мне страшно, я боюсь умереть или там боюсь быть раненым. Вот, ну, у вас в баню с вашей войной, короче, я пошел домой, там, и пишет отказ. Ну, таких людей нету. Вот, поэтому начинают придумывать всякую муть. Вот, с полной ответственностью вам заявляю, командиры адекватные, зарплату платят день в день, воевать есть чем, обмундирование есть, там одеты, обуты, накормлены, то есть с этим никаких проблем нет. Вот. А вам хочу сказать, перед тем как постить вот такую ерунду и рассказывать то, чего вы не знаете, вот, чего не видели, а вам кто-то там сказал, вот какой-то слезливый перепуганный солдатик вам что-то там рассказывал, вы потом постите эту ерунду. Вот вы подумайте, на кого вы работаете. А я вам скажу, э, в первую очередь на русских. Все вот эти вот э, панические видео, они работают на русских. Э, это во-первых. Во-вторых, вы деморализуете. Вы деморализуете суспильство. Вы деморализуете новеньких, вновь прибывших. Они еще до передка не успели доехать. Они насмотрятся ваших видосиков и уже там перепуганные. Поэтому думайте перед тем, как что-то постить. Верьте в Иисуса, Покладайтесь на Иисуса Христа. Слава Украине! На фронте где ты был? Ты же был на передовой все время. На фронте нас покидало во многих местах. Я попал служить второй раз уже Первый раз я пошел в 2014-2015 год, потом уволился, занимался бизнесом своим ну, дальше. Ты после Майдана пошел сразу, да? Да, да. Сейчас э, где-то 3 марта, по-моему, или уже 6 марта меня поставили на довольствие. Это была горно-штурмовая бригада. Вот. Нас всегда бросали в самые горячие точки, потому что ну, даже само название говорит за себя. Вот. Мы никогда не отсиживались. Первое было, мы освобождали Басань. Это под Киевом. Это вот мои первые бои были. Потом мы шли по пятам за российской армией. Провожали их аж до Сумской области, до границы с Россией. Вот. Там какое-то время находились более-менее спокойно. Потом нас перебросили на Харьковское направление. Там мы стояли... Под Харьковом такой есть районный центр Дергачи, Цуповка, Прудянка. Вот это вот наша локация была. Вот, там мы, собственно говоря, тоже делали свой вклад в освобождение Харьковщины. Потом нас перебросили на Донецкое направление. Там я уже провел все, ну, остальную свою службу. Сразу это был Бахмут. Непосредственно в самом городе в боях мы участвовали. Это август. 22 -го года. А потом тоже под Бахмутом тоже направление. Оно называется Лиманское. Э, а нет, обманул я тебя. Еще был Лисичанск. Был еще Лисичанск. Мы защищали Лисичанск, Лисичанский НПЗ. Там под ним такое есть село Николаевка. Вот, там были э, тяжелые бои кровопролитные. Вот Это наша обитель такая. Опа. Глянь, лунный пейзаж. Вот так вот и живем. А, мы ведь тут волонтеры берлинские а, знаем твою семью и мы понимаем, что у детей особенно, да, есть посттравматический синдром, очень серьезный. А как ты их вывез? Что случилось по дороге? 24-го прям поехали? Да, вот я тебе хочу сказать, уже там в двадцатых числах так все это нагнеталось, атмосфера, стояли войска вдоль границ. А ты же Херсонский, а, да? Да, мы Херсонский, мы на самом, ну, вот, на самом стыке. К тому же мы с левого берега, там напротив Херсона есть такой ну, городок небольшой, Олешки. Вот мы оттуда. Для того, чтобы на большую землю уехать, нам еще Днепр пришлось пересекать. Но даже вопрос не в том. Вот, ну как-то э, умом понимали, что, ну скорее всего, да. Но это сердце отказывалось верить, что, ну, что это произойдет. Потому что ну как бы жили нормально, мы... Э, Свои строил. были наработки, дом строили, там уже цех свой построил на своей земле, купил кучу дорогущего оборудования, это так все жалко было оставлять. Вот. Но это уже 24-го было. 22-го мне позвонил мой друг э -э, со Львова, мы с ним вместе воевали в 14-м году, То, что он получил ранение, по ранению его списали, комиссовали. Говорит, Андрей, будет война, скорее всего, приезжай к нам в Львову, устроим э -э, жить, ездим, приютим. Ну, в итоге так и вышло, они нам квартиру свою отдали, мы там какое-то время жили. Вот. Но все равно верить не хотелось. 24 числа, вот когда началась война, тоже, опять же таки, я рассчитывал, что ну, дня три где-то еще, ну, как минимум, у меня есть времени запас, чтобы спокойно, безопасно с семьей ехать. но ну, это же не шутки, от Крыма до нас. Ну, километров, наверное, от Перекопа, километров сто, наверное, будет, ну... Вот. Ну так получилось, что позвонил мне мой друг один и говорит, Андрей, можешь мне не верить, но у меня точная информация, инсайдерская, из, э, пограничников, от пограничников, они через полчаса будут в Херсоне, вот так мне сказали. Я понимал, что там мне оставаться нельзя, Я, во-первых, моя э, гражданская позиция, проукраинская, во-вторых, то, что я участник боевых действий. Они мне просто не оставляли шансов остаться живых, в живых, в оккупации. Не оставляли. Вот, естественно, и с детьми тоже ничего хорошего не произошло, и с женой, и с семьей. Поэтому я сразу понял, что надо выезжать. Где-то часов в 12, даже, наверное, чуть раньше дня, мы услышали гул, выбежали на улицу. Это было вертолетов, наверное штук 50, ну это просто небо потемнело, как я потом узнал, они захватывали мост, высаживали десант, Антоновский. захватить Антоновский мост и чуть поближе, там еще есть маленький мост, он Конковский, мост через Конку, там возле него пост ГАИ, э, этих патрульных, которые там были, э, по свидетельствам местных, с которыми я позже общался, их расстреляли, пост этот захватили, но это уже мы узнали потом. В то время мы просто побросали вещи в машину. Там уже кое-что было готово. Мы все-таки с утра уже на чемоданах сидели. Взяли еще собаку вот, в багажник и поехали. Я подъехал к мосту. Уже движения не было. С Херсона уже никто не шел. Это ну, вообще, ну, довольно-таки трасса с оживленным трафиком. Вот. А то ну, все, все умерло, все затихло. Перед нами стояла пробка, может быть, машин. 20. Я не стал прижиматься, чтобы можно было развернуться и по встречной полосе уехать назад. Я понимал, что мы уже, может быть, и не проедем. Мы вышли, увидели русских солдат на мосту, которые там тягали ящики с оружием, по-моему. Вот. Это, наверное, тот самый десант был с вертолетом. Вот. Я говорю, назад машину, но ну, дети как дети. Им интересно. И они побежали ближе туда к, агра... к отбойнику посмотреть, что там все-таки происходит. Вот. Русский навел на них пулемет или автомат я там не знаю что у него в руках было это вот со слов ребенка он испугался сильно вот тогда мы уже сели в машину э -э он был напуган ну я понимал что мне надо днепр пересекать по-любому мы развернулись обросились в каховку вот И я уже там э ехал быстро мягко говоря где-то мы минут за 20 за 30 может подъезжали каховки это было наверное начало первого вот, в это время уже листая Facebook, мне жена моя говорит, ну уже все, уже над Каховкой русский флаг, над дамбой. А переезжать именно по дамбе надо. Мы тогда, ну пользуясь тем, что я местный, там знаю все эти локации, все эти, объехали Каховку по Мелитопольской трассе. Вот, проскочили Каховку и потом решили, слава богу, дал бог мудрости свернуть опять к Днепру. Мы прижались к Днепру, но уже за Каховкой. И там уже мы переехали Днепр, пересекли. То есть мы пересекли Днепр. Сказали слава Богу, и оказались на большой земле. То есть, я имею в виду правый берег. Там мы переночевали в желтых водах у моего друга хорошего. Вот. И утром э, выдвинулись дальше в сторону Львова. Пробки были колоссальные. То есть, еще когда мы часов в 7 выезжали на трассу, я еще как-то влился в трафик. Вот. А вообще пробки были колоссальны. Просто это была трасса, была сплошная пробка. Но ехали, естественно, сюда, в сторону Западной Украины все ехали. Вот в основном харьковские номера, наверное, процентов 70 автомобилей, это харьковские номера. Немного с Донецка, немного с Луганска тоже люди уходили. Вот. То есть мы до Львова добирались три дня. Мы еще переночевали в Венеции следующую ночь. Вот, там, в приюте нас приняли, просто выделили комнату, мы там вот, всей гурьбой вместе с собакой, с овчаркой немецкой вот там ночевали и уже аж на третий день под вечер мы уже приехали в во Львов, вот к моему другу. Потом э, проскочила информация, то ли на Фейсбуке, то ли где, что есть такой поезд, Львов Перемешель пускают, э, там абсолютно бесплатно, но женщины и дети только могут туда, а, э, на этот, Да, на этот поезд попасть, э, и мы решили попробовать. Просто решили, мы однозначно сразу решили, что семье надо с Украины уезжать, вот. Для себя я принял решение, что я останусь. Жена понимала, что я останусь. Я говорю, ну, насколько хватит нас? Не отговаривала? Держись. Не отговаривала? Ну, видно было, что ей это не нравится. А она такая, она не боец, она домашняя, семейный человек. Ей это все, ну, не то, что чуждо, понятно, что она душой Ну, она понимала, что тебя... Да, ну, она меня знала, что меня не отговорить, поэтому эти вопросы даже, ну, насколько я помню, не поднимались. В общем, я оказался на вокзале, на ЖД, посмотреть, как это все происходит, вообще, эвакуация. Ну, вот ты фильм «Титаник» видела, как на шлюпке грузились, вот, на «Титанике». Ну, вот примерно так грузились на этот поезд. Вот, это колоссальная толпа, полностью все за вагоны ходуном ходили, просто я такого, вагоны раскачивались. Вот как-то уже там подсказали нам, что этот поезд не объявляет во избежание, чтобы ракет, ракета по нему не ударила. Его не объявляют, то есть там надо было просто находиться, слушать. Вот мы оказались в нужное время в нужном месте. То есть мы одни из первых впрыгнули в первый вагон. Вернее, мужчин туда даже не подпускали, только за гранпаспортами иностранцев. Вот, с украинской пропиской даже к поезду не подпускали. Я их с вещами подал им вещи на перрон из подземного перехода, вот ну и мы с собакой остались <смех> во Львове, таким образом вот, вдвоем, еще переночевали, на следующий день я договорился с сестрой, у меня сестра в Хмельницком под Хмельницком живет, я договорился привез ей машину, оставил и собаку, ну, собака она как член семьи, ты же понимаешь, что ее не бросишь вот, оставили мы собаку и я даже не стал не оставаться там надолго, я в тот же день Пошел на блокпост, меня посадили в Хмельницкий, я приехал в военкомат. Вот. Всем привет, шановне панство. Только нас заехали на позиции, хочу вам дещо показать. Ось это тактичный пехотный рюкзачок. Кому интересно. Кому интересно, что в нем. Давайте сейчас разом Вот Оцей отсек под спину. Он лягает на броню, тому не давить. Тут у мене лежит. Саперская лопатка и плащ на выпадок дощу. Так, очень комфортно він сделан. Вот таким чином основний отсек. Не забываем. Тут я прилипил на коленники, чтобы не тягать потому что мы доезжали на машине. Майже под окоп нас подвезли, как на такси. И тапки. Тапки я завжди беру с собой. Потому что ноги мусять відпочити. Теперь самый основной отсек. Ось, посмотрим, что у нас тут. Так, ну, звісно. Это сгущенка. Вологи серветки. Тут перевдягнутися. Суха футболка. Сухие шкарпетки. Вот. Это баллончики с газом. Два штуки их у меня. Сгущенка. Это перчатки. В дорогу я их тоже не одягал. Так. Палка ковбаси. Це в мене така портативна газова горілка. Ось ви бачите, яка вона ось така. Ось така. І оці балони, вони для неї. Вони для неї. Тут в мене кружка. В мені я варив Також в ній лежить сухпайок. Наразі це буде моя вечеря. Сьогодні. І тут у меня БК. комплект Гранати. Два рожка патрона. Дві німецькі гранати. Одна наша РГДшка. Пауэрбанк. Тобто самое важкое мы кладемо під спину. Оці котелки. Я его знайшов на кацабских окопах на коцапских позициях нам же такие не выдают вида... тут у меня печево чай тоже сгущенка ложка печево то есть таки вот тут у нас что у нас в сьому кармашку в этом кармашку у нас скотч, зубная щитка, паста, щитка для зброї, нож, маалия для чистки зброи и это у меня фейрі. чтобы фейрі, помыть и посу, руки. Вот такой, очень компактный, але мистский, пехотный. Рюкзачок тактичный. Вот так. Новое панство. Верьте в ЗСУ. СБД украина Это было первое такое впечатление от войны. Вот. На новеньких этих дорогах наших, которые, вот, вы все знаете, это вылыки будивництва, Дан Зеленский, которое я затеял. Вот. Это было, конечно, реально больно видеть. Вот эти все раз... взорванные мосты, разорванные танковыми траками. Асфальт, эти новенькие здания отремонтированные, школы, садочки, это, ну, все превращалось просто в груду строительного мусора. Ось, шановное панство, тут была школа, где мы мешкали. Но, как только мы выехали, слава богу, встигли, Может, местные отстучались. Что тут мешкают військові И ось две ракеты типа калибр перетворили. Это чудовое, это чудову будівлю для научения деточек на купу брухту. ось такий він русский мир. Радите, кто звал его, но где будут навчатися ваши деточки? Слушай, ты меня, извини за дурацкий вопрос, но я же как-то, я не военная, я женщина. А, и я знаю про войну из кино, и а, от тех, кого я встречаю в Берлине сейчас, кто, кто рассказывает. И я так понимаю, что это другая война. И в кино для меня война, это когда а, в атаку, и ты видишь лицо врага, ты его встречаешь. А я вот сейчас понимаю за этот год, что вы друг друга не видите, что это какая-то другая война? Не, ну видим, ну так нельзя сказать, что прям не видите. Видим, ну э -э и пленных брали, и видим, конечно. Ну такое, конечно, нет, больше артиллерия работает. Это вот то, что сейчас происходит. Ну, вот, э -э меня это коснулось уже, э -э скажем, Бахмут под Бахмутом, когда они просто э -э навал штурмов был, вал за валом, штурм за штурмом. Просто вот. есть это людской, людская, людской да, поток, это да? это поток людей, да. Вот. Это довольно таки тактика э, какая-то немного такая древнеазиатская, какая-то монгольская тактика, похожая просто на нашествие. Вот. Э, людей они не считают, абсолютно не считаются с человеческими жизнями своих солдат. За наших я вообще молчу. Вот. Своих солдат. То есть э, выбивать из посадки. Ну это ж тяжело, мы там закопанные сидим. Тяжело выбить. То есть, как они? Они пускали трех 4 смертников впереди. Эти люди шли, эти люди, они до сих пор эту тактику используют. Это тебе подтверждено. Ну, не один я тебе могу ответить. То это есть, рассказать. это русские солдаты, это, которые. Да, это русские солдаты. Они, добровольно выходят. Я не знаю, насколько это происходит. Добровольно. Я же не участвую, там у них а, ну да. на резерве не сижу. Чем их мотивируют, я не знаю. Это, возможно, наркотики. Возможно, это люди, которые приезжают первый раз, они просто не знают, куда они приехали. Они идут в полный рост? Да, они идут в полный рост с автоматами на нашей позиции. А то что такое позиция? Позиция – это траншея э, извилистая, вдоль нее накопаны блиндажи, это место, где можно там, для ночлега, для пищи, там, для укрытия, вот. и боевые огневые точки. Вот. Так, это, друзья мои, мой снеданок на сегодня. Это Коля. Он на посту нарушает пьякаву. Топалить. Там далее хлопцы отпочивают. Вот это такая амбразура. Но тут броник мой. та ежа. А это евроакоп от предельного власника. Дай ему Боже здоровья. Вот он красавчик. С обоями. С двумя кариматами, с европотолком и свежей акации. Вот как-то так, друзья мои. Это довольно-таки тяжело взять э, штурмом позицию. Вот они их выпускают. Там 3-4 человека идут в полный рост на позицию. Мы их, естественно, ложим там за какое-то время. Те, кто действительно будет штурмовать, они в это время сидят сзади. Это может быть там 15-20 человек, они там на расстоянии где-то уже 200 метров сзади сидят, выглядывают. То есть они высматривают огневые точки, откуда ведется огонь. И опять же таки, э, ждут вот этого психологического эффекта расслабления. То есть ты отстрелялся в окопе, раз там фух, сел, раз пока перезаряжаешься, там, пока там гранаты, где шо, там кто-то перекурить сел, кто-то еще какой-то. И вот в этот момент, вот в этот момент как раз, они вскакивают, те, кто что, действительно штурмовая группа. И они уже бегут, уже не прячется тоже не ползком, не за деревьями, а просто галопом в полный рост они добегают. Там, за 20-30 секунд они добегают до позиции. Вот. И часто эта тактика имеет успех. Вот. Ну, а это заключенные или это военные? Смотри, у нас была такая ситуация, мы под Берестовым держали. Мы держали под Берестовым позиции. Это, ну, долгая история, не знаю, стоит ли тебе в подробности вдаваться. Давай, давай, давай. Мы заходили на штурм Берестова. Заходили на штурм Берестова, перед этим предварительно окружил это село, это населенный пункт маленький, может быть, там крохотное село, там, может, на тысячу жителей, не больше, вот. Несколько десятков. Крохотное село по-украински, тысячи да, жителей. Да, да, вот. Ну, может, сотня, там, две домов. Я, ну, я, мне сейчас тяжело тебе сказать. В общем, мы его окружили по посадкам. Вокруг него сели уже, готовясь э, к штурму. Вот. Один штурм мы провели, там, я лично участвовал в одном из штурмов. Он был неудачный. В чем неудачный? Они э, переметнулись, а их солдаты, не ожидая нас. Мы заехали туда на танках, за танками зашли в село. Они, не ожидая нас, перебежали на ту, на другую сторону трассы. Там уже более капитальные строения стояли. Вот Они там укрылись, а наши танки по ним отстрелялись. А мы зашли в эту часть села, которая, ну, в принципе, разрушена там на 90%. То есть там не то, что об укрытиях. Там ну, многоэтажных домов нету, естественно, одноэтажные. Это не то, что дома, это уже остались. Там груды кирпича просто лежат. Ну Там укрытия никого нет. Вот они накрыли шквально на артиллерией. Мы там побыли, может, минут пять. Вот, и вместе потом с отстрелявшимися танками на танках, подобрав своих трехсотых, и выехали mm -hmm. из этого села. Но второй штурм был примерно такой же. Э, тоже безрезультатный, в принципе. Вот, э, они просто убегали на, на ту сторону через трассу. Там э, так э, трасса расположена, что она как укрытие служит. Там ну, невозможно было их взять. Вот. Во всяком случае, теми силами, которые у нас имелись. И вот мы какое-то время сидели друг напротив друга, потом они уже начали штурмовать. Вот Какая-то произошла активность, видать, новые заехали. Ну, как мы потом э, узнали, заехали вагнеровцы. И вот начались вот эти вот штурмы э, тотальные. Со смертниками впереди, идущими. Вот, за ними штурмовые группы, реальные. Вот. Довольно я тебе хочу сказать, э, матерые воины, эти вагнеровцы. Вот нашел спасал, нас спасала аэроразведка. Всегда над позициями практически постоянно висит коптер. Вот. И э, на КСП понимает, что происходит там, за 200, за 300, за 500 метров туда в, в том селе в берество. понимать, То есть они видят заранее. То есть их штурмы никогда для нас не становились неожиданностью. И вот они теряли там многих людей, как-то ну, ночью наш парень э, вылез. Ну смотрим, что тупы. побросали убежали отступили. А трупы бросают, да? Трупы бросают, да. Трупов очень много. Вот. За трупы это отдельная история, за статистику. Так вот, полез наш хлопец там двоих, двоих трупов. Два двухсотых было, он поснимал жетоны. И рацию мы нашли тоже, они рацию бросили в попыхах, это была очень серьезная потеря с их стороны. Потому что рация, мы полностью еще где-то недели две, они не додумались перепрошить свои рации. Мы еще где-то недели две слушали забыли, переговоры забыли, на КСП. Да, они забыли рацию и бросили. Вот. Так вот там был один, ты же спросила про вагнеровцев, вот там был один вагнеровец по жетонам. Ну ребята знали ну маркировку АК и цифры были, это значит Вагнер, нет, А это Вагнер, а К заключенный. Вот, заключенный, то есть там лежал труп заключенного и труп Вагнеровца, и рация, вот. Ну, в принципе мы давно уже знали, что работаем против Вагнеров, а сейчас, тем более, когда у нас их рация оказалась, вот, то стало понятно, с кем мы воюем. А вот. как стало понятно, с кем вы воюете? То есть, ну, там как? же переговоры слушают. Так, косой, косой, я кривой, да, там банк брать будем, вот как стало понятно. Ну, по каким-то, я лично рацию не слушал эту. Она лежала на КСП, там, ну, даже постоянно по рации какие-то переговоры. Вот. Если я начну разговаривать по рации и меня слушать постоянно, ты же рано или поздно поймешь, что я с Херсона, там, что я там такой-то, такой-то, mm -hmm. так и тут. Ну, в ходе бесед бесед их прослушка Прямо это Сразу очевидно, Кузнец херсона да, Именно. все понятно. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, что значит их тактика показала свою успешность? Что они идут, идут, идут, идут и окапываются, что значит это? Понимаешь, ну это значит, это называется брать числом. То есть рано или поздно ты в, в этом окопе сидя, ты тоже ломаешься, рано или поздно. Рано или поздно сдают нервы. Рано или поздно ловко прилетела мина с их стороны, понимаешь? Нет. Тут бах, и ты уже думаешь или отстреливаться, или трехсотых выносить, или все, понимаешь? То есть рано или поздно она срабатывает. Я вот был очевидцем такой ситуации, это уже не под Берестовым, а чуть-чуть в другом районе. Они накрыли артиллерией позицию. Позиция называлась Сова. Это тоже недалеко от Берестова, в сторону Белогорок, если я не ошибаюсь, чуть южнее. Вот. Они накрыли позицию артиллерии. Там было 16 человек. Четко накрыли, точно. Сразу четверо двухсотых. Вот, так вот еще дым от взрывом не развеялся. Но ну, это наши коптерщики рассказывали, они наблюдали с коптера. Еще дым от взрывов не развеялся, они добежали до позиции, просто всех перестреляли. Тех, кто там еще оставался жить. То есть э, за каких-то там 2-3-5 минут мы потеряли до 16 человек на позиции вот в плен они никого не брали сразу всех перестреляли там... вот эта тактика понимаешь, вот эта тактика бежать на амбразуру и рано или поздно какие-то случаются или у нас проколы то есть там парни или запаниковали или контузия или там еще по каким-то причинам знаешь, вот рано или поздно ну, любой же человек у тебя нервы сдают когда вот идут тебя убивать ну, вот идут, идут, идут, сегодня, завтра, послезавтра, когда там та ротация, доживешь ты до нее, не доживешь. Рано или поздно сдают нервы у любого человека. Я вот ну по себе знаю, ты психологически просто устаешь. Эта усталость психологическая, она накапливается. Вот, и рано или поздно может вылиться там в какие-то поступки, скажем. Вот. В хоккей, ну ты же, мне кажется, человек настолько творцовый, в В Бога веришь. Вот как, ну, вот какие поступки у тебя это могло быть? Ну какие? Ну у меня, у меня как? Я устал, психологически здорово устал. Под Бахмутом, в Бахмуте. Вот. Ну вот была такая ситуация, там надо выносить трехсотого. Вот тот же барьер, вот, где этих двух, э, тогда мы сняли жетоны эти два на той позиции. Вот. Надо выносить трехсотого. Значит, э, ротный говорит, выносите его. Там уже такие шли плотные артобстрелы каждый раз. Они артподготовку проводили именно этой позиции, потом шли в навалу артподготовку. Они просто пристрелялись к окопам так, что мы уже вырыли один окоп здесь был, а один окоп с другой стороны посадки. И там уже как бы было два окопа, между собой траншеи не соединенные. Вот они уже там просто по рации с друг с другом контакт имели. И вот там, там сидело три человека. И здесь было человек пять. И вот одного трехсотого надо было выносить. То есть, ротный, когда дал приказ выносить трехсотого, вот, подразумевалось, что кто-то один его возьмет под мышку и понесет. Понимаешь? Они взялись всех пятером, короче, его и понесли. А те остались просто с неприкрытым тылом. Там один погиб, один раненый. Ну как, да, один, один погиб сразу. Одного э, дострелили, когда взяли. Вагнеров, ну мы по рации потом слышали, один попал в плен. Вот их трое там осталось, вот. а эти просто развернулись и ушли. Понимаешь, где-то вот у людей, может, нервы не выдержали. И каждый подумал, че, давай я буду его выносить, знаешь, с такой надеждой, а может, уже там вынес, уже и возвращаться сюда не придется в этот кошмар. Ну это ж, ну человеческий фактор, понимаешь. То есть рано или поздно она срабатывает, эта тактика. Ну можно застрелить 100 человек там. 200 человек. На 201 ты все равно споткнешься, потому что просто ну, психически, психологически ты этого не выдержишь, понимаешь? Вот. Как их мотивируют, чем? Я не представляю себе. Слушай, я не представляю себе, чем можно мотивировать человека, идти в полный рост, на амбразуру. То есть мы предполагали себе два варианта. Может быть, это новенькие, которые просто приехали и не знают, куда они приехали. Им сказали, там, ребята, идите вот туда. Он видит там... Э Горбик на горизонте. Да, видим. Вот это втроем, идите туда, там в том горбике засядете. А тот горбик, он может уже у нас глубоко в тылу. Они просто, может, идут даже и не знают, куда они идут. Может быть, там какие-то, ну там они приговоры, это ж, ну Россия, криминальный мир, понимаешь, криминальное понятие, Может быть, они там что-то по понятиям, там или в карты проиграли, или еще какие-то ситуации, ну что это, ну, какие могут там происходить у них заморочки в этой среде. А, а, в вот. плен, а в плен ты брал? Ты знаешь, брали мы пленных, но это были эти самые, дырики. Кто? Ну, с ДНР эти. ДНР а? брали, они такие зашарпанные, несчастные, и гонят на убой. Вот. Это было еще летом, это было летом в Николаевке под Лисичанским НПЗ. Вот. Мы взяли в пленных, там человек пять или шесть. Я с ними не общался, с этими людьми. Вот, но они такие были несчастные, ободранные. Ну, впечатления воинов они не производили. Ну что, друзья мои. Примерно к 8 часам русские братья начинают бухать. И им уже не до нас. Ну, пойдем посмотрим, что они на бедокурить успели за этот вечер. Вот там хата горит. Хата горит, дым идет. Дым идет, понятно. Тут все тихо. Сейчас глянем на нашу машину. Ага, тут разбомбили, это уже давно. Соседние дома целы на удивление. Прилетало хорошо. Так, а что наш транспортный засип? Транспортный засип. Слава богу на месте. Ну так в целом, бог миловал, бог миловал, всем привет, верьте в ЗСУ. У меня вот была ситуация, это в той же самой Николаевке, под Лисичанским НПЗ, мы зашли в село, в, это, в Николаевку, ну естественно что, первым очерем попрятать технику, и рассредоточились мы туда по подвалам. Там не, не было ни окопа у нас, ни. Мы в подвалах вот в жилье, это жилье, все брошенное. Там война, ну, ну страх, там, мрак, разруха, все перепаха на артиллерией. Вот это село. Вот. Но люди деньги где живут, тем не менее. Всем привет, друзья. Хочу небольшую историю вам рассказать, как мы в это село заезжали. Как видите, тут все разбомблено, горит. Когда мы заехали, начали рас... рассредотачиваться по подвалам. Вот, Я зашел в подвал, а там четверо гражданских. Женщины, молодой человек. Вот. Мы их эвакуировали впоследствии. Вывезли на территорию подконтрольной Украине, там где не стреляют. Так вот, я когда зашел как-то говорю им, ну что, ребята, как вам русский мир? А они перепутали по ошибке, подумали, что я русский. И вы знаете, они начали радоваться. Они начали радоваться, говорят, слава богу, пришли русские солдатики, наконец-то. Ребята, молодцы. И я просто был в шоке. Я был в шоке. Посмотрите вокруг. Это Они радуются людям, они радуются армии которая тут все разбомбила, спалила, лишила их жилья, работы, ну, всего, что можно человека лишить, их лишили. И вот они радуются. А уж все-таки есть эти люди, которые готовы встречать русских солдат с букетами, или они просто говорят... Есть, ну как, нет, они не говорят. Ну, во-первых, да, может, можно сделать скидку на то, ну зашел вооруженный мужик? Что, кто он такой? чеку человек, просто надо выжить. Может быть, поэтому, знаешь, но э, тенденция такая есть а вот отмороженные бахмутские коты на кормежке вот так вот тут людей живут ага я вам еще принес а ну братцы налетай Ребята, какие... вот так вот и живем тут по соседству с мирными жителями да нормально нормально вот Нет. Вот бабушка в Бахмуте была, мы жили в ее квартире, так получилось, и, к сожалению, это уже была промзона Бахмута, окраина восточная, но там же и жилые дома стоят, там пятиэтажные или четырехэтажные хрущевки, как их называют, знаешь, они жили местные в подвалах, вот, а мы жили в ее квартире, у нее э, внук, нацгвардеец погиб, до этого не задолго за 2-3 месяца до этого мы с ней общались вот они там такие коты кормит она такие люди знаешь про -украинские. потом в том же бахмуте мы заезжали там магазин вот они видно что люди держат свой магазин они частники и я говорю ребята ну держитесь отдавайте. там слава украине вот знаешь есть классные люди я даже помню у меня такой эпизод был показательный это был еще 14 или 15 год мы стояли под Мариуполем в Широкино. Ты вот, знаешь, мы стояли под Мариуполем Широкина. и когда-то так получилось, мы БТР, ну, перегоняли БТР, колонна шла, и в Мариуполе на остановке притормозили на светофоре. Мы-то сидим на броне, знаешь, и смотрим на людей на остановке, а люди смотрят на нас. И такая бабушка, тоже бабушка, ну, такая женщина, я не знаю, мы там за 60, знаешь, она так встала, чтобы не видели остальные чтобы те, кто ее окружает, не видели, и вот так нам помахала. Просто, чтобы ними понять, что, то есть она боится, что ее увидят ее соседи, что она помахала украинским солдатам. То есть там довольно-таки контингент, э -э, скажем так, своеобразный. Ну, как-то вот так. Я думаю, что на этом эфире будет рекордное количество троллей, которые напишут, что вот, привели бандеровцы. Слушай, а ты бандеровец?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 с русскоязычного региона, с Херсона. Я всю жизнь разговаривал на русском, мне никто не запрещал, никогда никаких проблем не было у меня с этим. Вот. Что значит нацист, бандеровец? Ну вот Что стоит в сознании русского человека за этими словами, мне непонятно, вот, ты бандеровец или нет. Как можно внушить 140 миллионам, что это бандеровцы, нацисты, что они там детей едят? Это, конечно, ну во-первых, это гений пропаганды, это надо отдать должное, там Соловьеву, Киселеву, там этой... Армянки этой, прости господи, не Симонян. Симонян вот. вот им надо отдать должное. Они свое дело здесь, свой хлеб они отработали, эти безбожники. Вот. Как можно переубедить 140 миллионов населения, что вот этих вот людей, вот их надо уничтожить. Обращаюсь к зрителям, к сегодняшней группе. А как вы думаете, куда первым делом в Берлине пошел солдат Андрей? Что он стал искать первым? Так, 30 секунд размышления. Бункер, а, бункер Гитлера. А, или может быть пивную. А, или может быть магазин с крепкими ботинками. А, что еще, какие могут быть предположения. А, кондитерскую. Но... Церковь. Церковь. Церковь. А, и Андрей отличный прихожанин. Протестантская церковь. церковь да, да, церковь. Церковь, я же говорю, кузнец, который боролся с чертями, Пошел. Ну, стараюсь, да, стараюсь во всех их проявлениях бороться. Но ты ними. протестант? Да, мы протестанты. А, но это характерно для, для Херсона? Или у вас все замешано? Ну, ты знаешь, ну да, в последнее время довольно-таки много протестантских церквей. Я смотрю баптистов, очень много баптистских церквей, пятидесятнические церкви, харизматические. Да, да, ну и в эти церкви, я тебе хочу сказать, лучше идет молодежь. молодежь. Uh -huh. вот. Молодежь не очень интересно там в этих храмах там свечки ставить. Протестантская церковь, она предлагает более живое общение, uh -huh. более там плотное разбора. от слов, именно Слова Божие. Там не какие-то там молитвы на старолатынском языке или на старославянском, это, ну, оно близкое, вот. Вот как мы с тобой общаемся. Ну, я вот так дружу с Капиланом, с военным капелланом, да, с протестантским, да, с вещейником из Житомира, Андреем Ковалевым, который очень много занимается правозащитой. И я просто вижу, что действительно протестантизм в Украине сейчас становится все больше и больше популярным. И мне кажется, здесь очень большая заслуга русской православной церкви. да. Да, может быть, понимаешь? Потому что, ну, э, ну, все вот эти вот скандалы, знаешь, когда находят эту литературу с политическим подтекстом, знаешь, когда э, священники благословляют эти ракеты, э, потенциальные носители ядерных боеголовок там, по -по под названием «Сатана». Ну, и когда у нас выясняется что наш э, патриарх, э, наш, э, их патриарх, а, Кирилл, собственно, всю жизнь служил в КГБ. Да, и, понимаешь и никто не удивляется. Говорит, а это типа новость, 33-й недавно. Да. Ну, о чем мы Ну как само с собой? А кем что может быть? Ты знаешь, что ты украинские тоже ну, не, ус, не устают удивлять. Там тут же Паша Мерседес, да? Вы слышали за такого? Не, расскажи за Паша Мерседес. Паша Мерседес это один из настоятелей, Киева Печерского Лавра. Я не разбираюсь. Да, их... это был Паша Мерсес, министр обороны Грачев. Но нет, нет, было, я да? не разбираюсь ага. в их реалиях не очень-то, вот. <турат> Загугли, набери Паша Мерседес, это человек, который ну, гонит на крутых тачках, у него там Мерседес, отсюда и название. Вот человек, крайне когда... должен да, да, человек, которому там кто-то, по-моему, полицейский сделал замечание, там, что тут нельзя парковаться, его водитель, и он там э, начал говорить, я тебя анафеме там придам и все такое, понимаешь? Ну типичное вот это вот хамское поведение нувориша, знаешь, не священника, а нувориша. Вот. Ну, Паша Мерседес, я не думаю, что стоит на нем останавливаться. Там, да, ]ности. не стоит. Скажи, пожалуйста, а ты в звании рядового, да? Да, да. А ордена медали, можно я спрошу? Я понимаю, что сейчас тут солдат не будет хвастаться, но давай что-нибудь я тебя вытащу. Ой, медаль у меня еще была за 2014 15 год, это за участие в АТО. Тут еще никаких. Тут мне по почте прислали на адрес сестры какую-то медаль. Там она у сестры в Хмельницком лежит. Я ее даже ну, в руках не держала, не видел. Но пока что ничего такого нету. Как, овчарк? Нормально. Прижилась а там, прижилась а там. У меня даже видео есть, где я приехал, Витя, ну, сестры муж э, снял, э, узнала, конечно. Мы за ней скучаем. Ну, сейчас, к сожалению, нет возможности ее забрать. Ну. Ай-яй-яй. Что за что за чувак, скажи, а? расходите. Доброго здоровья. Да привет. да, это непонятно. Она меняет что-то, корохом да. Она там отлично прижилась, а у нее там как вторая семья. И они увидели, когда Оксана, нас свекруха, увидела, что я приехал, и там смотрю, плачет. Я говорю, что вы плачете? Да вот это ж ты собаку же, наверное, заберешь. Вот, То есть они к ней так привыкли, что они уже за ней заплакали. Я говорю, не переживайте, пока не заберу. В общем, в Берлине нема куда ее пока с собакой. Они обрадовались. Так что ну там все нормально. Кошку ищете, я слышала. Да, кошка будет у нас. Кошка заказали нам, пообещали. Это уже русские наши братья. Миша. Миша, да, наш сосед. Да, пообещал нам кошку. Вот уже ее с Болгарии везут. Вот, спасибо. Из приюта, да? да? Спасибо, конечно, Богу за Мишу. Миша нам, нам очень здорово помог. Вообще, ну, я тебе тоже хочу сказать, это сейчас вот э, в головах украинского обывателя, среднестатистического, сложился такой образ. Вот, помнишь, такой был коммунистический. Рифмоплет, не рифмоплет, поэт, не поэт, не знаю, подойдет мне к, к нему это слово. Маяковский. Ох, не любишь -то. Маяковский. Не я знаю, Маяковского, да. да. Вот у него были такие строки. Говоришь, партия, подразумеваешь Ленин. Говоришь Ленин, подразумеваешь партия. Вот сейчас у среднестатистического украинского обывателя, вот, говоришь Путин, подразумеваешь русский. Говоришь русский, подразумеваешь Путин. Вот, к сожалению, такой стереотип. Я думаю, еще много придется приложить усилий, чтобы разрушить его в головах украинских людей. Но когда я сюда приехал, вот когда я встретился с вами, когда мне жена, дети рассказали, сколько сделали русские, вот эти русские, настоящие, которых я люблю и уважаю, сколько они сделали для нас, для нашей семьи, вот, ну... У меня и не было этого, собственно говоря, стереотипа. Я ну, все понимаю. Ну, это окончательно всякие сомнения рухнули. Вот, Спасибо Богу за вас, что могу сказать. А как я сейчас доведу эфир? А, тебе сейчас сколько лет? 49. А что будешь делать здесь, в Германии? Ну, не знаю. Сейчас надо ну, Что-то надо делать. Буду... Буду в Германии пока. А, как Германия вообще, вот немцы, а, вот как тебя приняли? Понятно, что Лариса с детьми, а, я знаю, как они ходят в школу, это я все знаю. А вот, вот ты как? Ты первый раз в Германии? Да, в Германии я первый раз. Ты знаешь, как-то на бытовом уровне, вот то, о чем ты говоришь, мне сейчас сложно сказать, потому что ну, языковой барьер. Я нормально спелкуюсь на английском, но я смотрю, что немцам не очень нравится разговаривать на английском. Они стараются, чтобы учили немецкий. И зачастую люди, может, просто не хотят. Знаешь, я особо еще не общался вот, именно с коренными немцами. Вот. Единственная была ситуация, это мои соседи по подъезду. Вот, э, люди, которые знали от волонтеров, от немецкоязычных, кто там с моей семьей был до этого, они знали нашу историю, вот когда они меня увидели, просто подошла женщина, обняла такая со слезами на глазах, я чувствую это, ну вот такое дружелюбие и поддержку, знаешь, плюс очень приятно, удивило, удивило. Э там тоже ратушу взять, да, центр Берлина, Александр Плац, а там украинские флаги, знаешь, там я хожу, мне интересно, Берлин рассматриваю очень много, гуляю, украинские флаги на таких серьезных там зданиях, там театры, музеи какие-то, видно, что здания серьезные, центр города, и украинские флаги везде. И просто так на балконах, на Да, и просто на балконах, так на балконах, да, знаешь, ну это могли наши повесить там, кто беженцы, знаешь, и просто так на балконах. Ваших много, но флагов больше. Да, ощущение такое, что э, целиком искренне немцы поддерживают нас, вот такое ощущение. Конец приехали новые соседи немцы пожилая пара а, давно на пенсии ну, он юрист она учительница в отставке и тут принято приходить знакомиться новые mm -hmm. соседи вот они пришли шоколадкой мы новые соседи ну, замечательно я спрашиваю ты украинка и говорю нет я русская как ничего ничего ничего страшного ничего страшного ничего ничего мы нормально не переживай я такая стою, думаю, ну, то есть они меня как-то хотят поддержать. Ну, так себе, конечно, получилось. Но вот все-таки еще год назад, еще год назад, ну, то есть еще в январе 22 -го года я бы себе такого диалога бы не представила, конечно. А сейчас я понимаю, что мне это на всю жизнь, что мне это, в принципе, на всю жизнь. Может быть, какие-то другие поколения а, перестанут... Не знаю, ну, вряд ли мы застанем. А скажи, вот скажи, ты человек народный, скажи, а как как закончится война? Когда все это закончится и как? Скажи. Ну, слушай, я не эксперт, конечно. Конечно, что, не эксперт. Скажи, скажи, как чувствуешь? Мое ощущение, я чувствую, что Украина выиграет. Ну, в принципе, оно основано на таких, все-таки, ну, мне кажется, логических доводах, Потому что цивилизованный мир, ну, он просто априори не может проглотить эту ситуацию, что вот так вот одна страна, только потому что она больше, там у нее сильная армия, пришла раз и забрала, ну, захватила другую страну. То есть, мне кажется, в современном мире это невозможно. И все-таки есть, как любят в России говорить, мировой жандарм, в лице Соединенных Штатов Америки есть блок НАТО, есть много партнеров, которые не просто нас искренне поддерживают, а которым жизненно необходима наша победа. Это страны Балтии, это Польша. Вот. Молдова теперь. Ну, Молдова там, Мол... а что там Молдову. той Молдовы? Особо с Молдовой помощь, ей самой помогать еще придется, вот увидишь. Молдове еще самой помогать придется, да. То есть, я думаю, неизбежно, неизбежно, ну не допустят это, понимаешь? То есть, был расчет изначальный Путина, ну мне это кажется, это мое субъективное мнение, был расчет на такой, знаешь, дворовой такой гоп-стоп, уличный гоп-стоп. Вот. вот, сейчас гахнем быстро Украину, там за три дня, за неделю, и все. А потом поставим мир перед фактом, ну они там поругаются, поругаются, но в итоге проглотят. Я думаю, такой был расчет на это. И, в принципе, и Европа была готова проглотить, знаешь. Но после всего, что произошло, после всего, что произошло, во-первых, после сопротивления Украины, после Бучи, понимаешь, после Гастомеля, когда весь цивилизованный мир увидел, то уже, ну, уже нет такого пути у Путина, что там гоп-стоп уличный уже не пройдет. Вот, я думаю, тут уже исход предрешен. Вот. И опять же, таки, это тупиковая ситуация для главы Кремля, потому что, ну а что ему теперь? Ну как он объяснится, понимаешь? Все эти люди, вот его окружение там, ближайшее, вот они всю жизнь там грабили, воровали народ, они создали эту систему свою олигархическую, коррупционную. Вот. Они купили там футбольные клубы, яхты. Все это в Европе понимаешь, и сейчас они всего этого лишились, а потеряли. Вот они ему зададут вопрос, так а за что? Вот, то есть Путину нет уже другого варианта, как эту войну выиграть. Но поскольку выиграть он ее не может, то тянуться это будет максимально долго, кровопролитно. И это, ну, пока что вот так, ну, пока что вот такое, ну, долгая кровопролитная война. В итоге Украина, конечно, выиграет. Ее. У тебя дом на том берегу, который сейчас оккупирован? А ты знаешь, что с ним Вообще, дом целый? Ну, да. У меня там знакомые, мы иногда созваниваемся, присматривают. Дом и пока целый. Он так немного в стороне от э, основных направлений обстрелов, в глубинке Олешек. Вот. Mm -hmm. Ну, пока целый. Олешки, привет вам от Андрея! Олешки, вернешься в Олешки? Ой, сложный вопрос. Значит, ну, буду тебе абсолютно искренне отвечать. Вот. Мы же с тобой все-таки, мы же с тобой цивилизованные люди. Значит, смотри, во-первых, я чувствую, что война быстро не закончится. Это еще минимум год, два, может быть. Потом, э, что такое позиция? Я сам знаешь, сколько растяжек наставил? Ну вот как, ты же об этом не думаешь, да? Тебе просто надо выспаться, а ты понимаешь, что там, ну, там могут залезть. Я там раз растяжку поставил, и мне спится спокойнее, понимаешь? Это точно так же и там происходит. А ты представляешь, это между Херсоном и Олешками, это плавни, там ну, километров пять плавни. Что такое плавни, чтобы ты понимала? Это не русло Днепра. Там еще куча речушек, ериков, лиманы, там озерца, протоки. Там живописнейшее место, но в то же время там всегда могут зайти туда партизаны, ДРГ. То есть там заминировано все на многие годы. Вот, вокруг Олешек леса. Вот. они Их тоже позиции в лесах. Насколько я знаю, они в самих Олешках не сидят. Они вокруг Олешек, в основном, основная масса российских хвост сидит вокруг Олешек, там у нас рукотворный лес, самый большой в Европе лес рукотворный. Почему рукотворный? Потому что там пустыня, Олешки, пески. Может, ты слышала? Это, опять же таки, тоже природный заповедник, единственная в Европе пустыня. Вот это у нас. Там очень хороший вариант. Что только нет у вас. Да, там очень хороший вариант для рытья окопов. И я просто не сомневаюсь, что там просто все заминировано. Понимаешь, привезти туда детей, чтобы они там, ну, э, ты не в лес не поедешь, ни на речку, ни на море. У нас это ж, ну, курортный край. Ну, Херсонщина, она этим живет. Там ни производства никакого особого нету. У нас вот пансионаты на побережье, это железный порт Лазурная, Скадовск, Арабатская стрелка, Генический. Потом этот заповедник возле Лазурна вот вылетел, остров у нас там есть. Ладно, не в том дело. Ты же понимаешь, что ну, это Херсонщина, вот это ее сердце, природа, это вот сердце Херсона это душа Херсонщины. Понимаешь, а сейчас ну, этого всего не будет. То есть ну, у меня такие, ты мне задаешь вопросы, вернусь я туда, не вернусь, я не знаю, честно тебе, вернусь ли я туда вообще когда-нибудь. Хотелось бы, конечно, была мечта дом достроить. Вот, я там построил отличный цех капитальный, вот, накупил кучу оборудования дорогого, э -э, Но это тоже, ну это жизнь наша. У жены там магазин был, классный детский магазин, вот, в Херсоне, правда, в самом, а это вся наша жизнь была. Ну мы вот так все обрубили, я говорю, что влезло в багажник машины, вот мы и забрали с собой, ну и плюс 50 литров солярки. Так, Спасибо, что ты со мной разговариваешь. Я боялась. Да брось ты, слушай. У меня боялась. Я да боялась. прекращай, ну слушай. Ну, мы ж с тобой грамотные люди, мы же понимаем ху из ху. Ну что ты? Вот ты говорил, что ты все эти годы чувствовал, что с тобой ничего не случится, что ты точно знал, что ты останешься жив. А, и да, вот ты сидишь перед нами живой. А откуда это? это? Это от того, что у тебя жена и дети, которые должны тебя получить. Это, это Бог, это... Просто ты так чувствовал, седьмое чувство, что это... Да, это Бог. Это Бог. Ну, Оля, это такие личные ты задаешь вопросы. А то... Вот. Это Бог, да. Я чувствовал, я знал, я разговаривал с Богом. Вот. И попросил, чтобы он сохранил меня, потому что мне надо вернуться к семье, и он знает, что мне надо вернуться к семье. У меня там, ну, тоже семейные проблемы, да. Дети. Ну, дети это главное. Вот. И я как-то сказала, ему, что дети – это главное. Все-таки позволь мне вернуться. Ну, я понял, что я вернусь. Вот. Я не буду тебе больше подробностей рассказывать на эту тему. Ты как-то заканчивал э, свою роль, которую записывал на телефон, э, одним и тем же несколько предложений. Я забыла, повтори их, пожалуйста. Верте в, ЗС... Верте в ЗСУ. все до Украина. Слава Иисусу Христу. Так? Да. Так.